14 июня с региональным визитом посетил министр сообщения Талис Линкайц, в рамках которого была организована встреча с руководством города, осмотрен участок улицы Циетокшня, на котором ведется реконструкция трамвайных путей, а также нанесены визиты в Даугапилский центр ремонта локомотивов и Даугапилский техникум. Главной темой визита стало развитие дружественного окружающей среды общественного транспорта в Даугапилсе. Министр ознакомился с текущими и планируемыми проектами транспортной инфраструктуры и результатами опросов по этой тематике. Стоит заметить, что горожан интересуют не только качествен Покрытия, но и такие актуальные для больших городов задачи, как, например, создание удобной сети велодорожек. Софинансирование ЕС, привлеченное при поддержке Министерства сообщения, предусматривает строительство новых трамвайных линий и покупка пяти низкопольных трамвая для Даугуплса. Поэтому министр Талис Линкайт вместе с председателем Игорем Прилатовым и специалистами Думы также посетил зону реконструкции трамвайной линии на участке улиц парадос це до Даугуплской крепости, которые планируется завершить до конца этого года. Он позитивно оценил ход работ и усердие города в стремлении развивать в среде общественных транспорт, отметив, что Министерство сообщения поддерживает и остальные начинания с управления. «Мы поддерживаем и следующие проекты по улучшению трамвайного сообщения, включая те линии, которые еще только проектируются». Кроме того, Даугупилс через какое-то время получит новые трамваи и автобусы. Все это, я надеюсь, отразится на репутации Даугупилса, и он станет хорошим примером для других городов Латвии, примером того, как стоит развивать в дружественной среде транспорт. Неприятное видеть то, что даугупилчане смотрят не только на насущие потребности, но и думают о будущем, о том, каким будет город через 5 или 10 лет, какие именно транспортные решения будут необходимы. Напомним, что в настоящий момент на уровне самоуправления ведется проектирование нового трамвайного пути на улице Вайнюадес с реконструкцией существующей трамвайной линии в стропах, соединяя городские микрорайоны химии и Ветстропы. стропы В будущем также планируется начинать проектирование трамвайной линии, которая соединит центр города и микрорайон Новый Фаштад. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугуповской городской думы.